Привет на нашем канале, сегодня мы решили э, разобрать вопрос удержания НДС с выплаты страхового возмещения. В соответствии с законом о страховании гражданской ответственности, страховая компания имеет право удержать НДС с выплаты э, в том случае, когда она не идет непосредственно на ремонт автомобиля, то есть если клиент получает возмещение на свою банковскую карту, то страховая компания на совершенно законных основаниях удержит НДС. Спорить с этим бессмысленно, пытаться каким-то образом обжаловать тоже бессмысленно. Чтобы получить доплату НДС можно действовать несколькими путями. Первое решать вопрос так, чтобы страховая компания изначально его не удерживала. Для этого необходимо прямо в заявлении на выплату страхового возмещения указать, что э Клиент просит перечислить деньги непосредственно на станцию. Причем закон не регламентирует, чтобы станция была плательщик, не плательщик НДС. То есть, если вы ремонтируетесь у обычного ФОПа, то это не является основанием для того, чтобы удерживать НДС. Если в заявлении будет написано о том, что вы просите перечислить на ФОП Иванов и он не плательщик НДС, то в таком случае у страховой компании э, уже отпадает возможность удержать эти деньги. Второй вариант – это получить НДС потом. Если уже автомобиль отремонтирован, то есть смысл обратиться в страховую компанию и предоставить документы, подтверждающие э, факт оплаты ремонта. Это банковский документ о оплате, о перечислении денег на СТО и акт выполненных работ. Здесь есть один важный момент. Документ об оплате. Если вы проводили ремонт у ФОПа, то у многих из них кассовых аппаратов нету, а у некоторых нету даже банковских счетов. И достаточно сложно подтвердить факт оплаты. Поэтому эти вопросы ну, желательно оговаривать со станцией, где вы будете ремонтироваться заранее. Лучше всего провести деньги безналичным платежом на счет этого ФОПа. Еще раз подчеркиваю, что не важно, что он не является плательщиком НДС. Есть платежка, есть акт выполненных работ, страховая компания проведет доплату НДС. Если страховщик отказывается, то такое решение легко обжаловать. Необходимо будет обратиться с жалобой в Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг, и этот вопрос решится достаточно быстро. Субтитры